Вторая тема, которую я освещаю, это фиброз легкий. Что значит фиброз? Опять, мы говорим, есть вот это сложенное оригами, футбольное поле, которое мы упаковали, и вот этих тонких фасциальных пленочек и всех сложили в оригами. Сверху этих пленочек покрыли еще... Вот этой слизистой, чтобы контакт был между поверхностным и внутренней средой организма, то есть наружу, а нам нужно, чтобы воздух... И с, той, с этой стороны сел кислород, а потом он впитался и ушел туда внутрь по кровеносной системе. Это контактная поверхность между внутренним... И внешне, она вот такая тоненькая, но она через нее, это мембрана, через которую проходит. Теперь представь себе, что, представьте себе, что вот эта оригами, грудная клетка, она ее постоянно создает вот эту осцилляцию. И это вся... Оригамия, она находится вот в неком, за счет вдох-выдох, здесь грудная клетка, снизу диафрагма, и это все совершает вот такой дыхательный, и все вот эти вот складочки этой оригами они ходят. А теперь представьте, что какая-то часть грудной клетки, она не обслуживает, вот эта часть грудной клетки обслуживает эту, Нижняя часть диафрагмы обслуживает вот эту часть легкого, эта часть обслуживает эту часть легкого, задние поверхности обслуживают прилегающие к задней, передние к передней, верхние к верхним, и вот все это оригами, этот вот весь баян, он вот так работает. И если где-то какие-то участки грудной клетки окостенели, а сзади позвоночник, который тоже должен... Мы же ходим, а он совершает некие вот эти эластические, он все равно вот эта S-образная его форма, он неким образом тоже, как помпа работает, диафрагма оттуда, позвоночник отсюда, реберные дуги отсюда. Понимаете, когда мы дышим, мы этого не замечаем. Если человек здоровый, мы этого не понимаем. А вот если у человека бронхиальная астма, он вот так сел, он говорит, вы знаете, автомат не работает, и я руками помогаю. Я эту грудную клетку теперь за счет рук таскаю. И такое бывает. Вот И поэтому периодически он будет и вздыхать, а поел у него будет подпирать диафрагму, переел. А если у него избыточный вес, там своя тема. Короче, мы говорим, есть понятие типичная пневмония. Типичная пневмония – это когда воспалилась слизистая вот этой наружи. А атипичное, когда вот этот фасциальный оригами воспалилось, когда с той стороны процесс пришел, это будет атипичное пневмония. Так вот, если в процесс воспаления будет вовлечена не слизистая бронхиального и альвеолярного э, дерева, а будет воспалена вот эта фиброзная сетка, Тогда она начнет грубеть, она начнет слепаться, она начнет образовывать конгломераты. И на рентгене мы будем видеть прямо вот такой жесткий рисунок, когда не просто вот такое поле однородное. Вот смотрите, вы взяли обычную губку, обычный поролон, взяли вот этот поролон и вот так его смяли. И это смяли, это о, сетка же, понимаете, поролон, поролоновая, да, и мы ее можем смять и заклеить. И вот это будет тот самый фиброз. Там немножко больше кусочки фиброза, меньше кусочки фиброза, где-то еще скрутила, И вот это все вот так произошло. Это увидят... Пульмонологи, которые будут ухом слушать. Это увидят рентгенологи, которые будут смотреть. Я, когда буду смотреть такого пациента, я даже ухо к нему не буду прикладывать, я даже не буду его... Смотреть рентгеновские снимки, первое, что я посмотрю и сам для себя нарисую, какие части грудной клетки хорошо обслуживают легкие, а которые какие плохо. И я эту карту уже могу нарисовать просто потому, как он дышит, как работает грудная клетка, насколько подвижны грудные сегменты позвонков, насколько позвоночник который является центральной осью тела, не искривлен вправо влево в виде сколиотической, кефатической, гиперлордозной дуги. Я смотрю, как работает диафрагма, и тогда я понимаю, что в какие участки легкого будут застойные, какие участки легкого будет вот эта фиброзная матричная сетка его, где она будет невостребована, где у ней будут шансы слипнуться и так далее. Ну и вот эту фиброзную картину я сначала рисую в своей голове, а потом только я начинаю перепроверяться. И меня интересует, а что там рентгенологи сказали? И смотрю, что рентгенологи мои, мое, Первое представление. Понимаете, как я же с ним лечить буду, рентгеновский. Я человека, и я смотрю его и смотрю, как у него все это работает. Каждая мирожеребея, как ходит грудная клетка, как все это деформировано, если деформировано, как работает диафрагма. И вот так постепенно я складываю свою картину. Все остальное это перепроверки. Анализы это перепроверки, и я это называется дополнительные методы исследований. Всю жизнь в медицине физикальные, ручные, то есть ручные, тактильно-кинестетические, зрительные, вкус, цвет, запах – это было основным. А лаборатория это статичное, и это уже потом. Сейчас перевернулся мир, мир в медицине, но... Нас то учили в свое время работать так, как будто бы мы приехали в племя Бумба-Юмба, приборов нет, ничего нет, а заболели дети вождя. И вы находитесь в некой ситуации, когда э, либо вас зажарят на костре, потому что стоит вопрос, с чем вы делали, либо вас точно вам будут петь дифирамбы, и вас сохранят на веки вечные. Только потому, что вы умеете решать проблемы здоровья всего этого племени.